Кариз, респект холл. Каризе сегодня солнышко, но Айпетри спряталась в грозовые тучки. Скоро увидим. Ай-Петри спускается канатная дорога, вот сейчас Ай-Петри спрятана в облаках, не видно, но кабинки спускаются, возможно мы увидим, идем дальше. Ну вот, в Коризе сегодня солнышко, а на Айпетре сегодня дожди. Застали мы кабинку. Интересно, как люди сейчас солнышко поднимутся в облака. Не окажется на необитаемом острове. Не видно будет ни гор, ни моря. Это вообще очень красивое, приятное ощущение, когда ты наверху в облаках и ничего не видно потом. Облака рассеиваются и какой шикарный вид. Советую тем, кто никогда еще не был на южном побережье Крыма, приезжать не в Ялту, а сразу на Айпетри и видеть э, всю красоту как раз с Айпетри, с высоты. из облаков на солнце. Всем удачи!